Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel, и сегодня будем играть в игру под названием Baby in Yellow. Я давно хотел в нее поиграть, и вы просили уже в комментариях не раз. Она просто, конечно, офигенная, я считаю. Просто ее давно уже видел, видел как проходили ее. Не знаю, что малыш спать не будет, и да-да, не будет он спать. Он вообще малыш из ада, можно так сказать, читай. Или малыш сатаны. И сейчас мы будем него. Играть. Сразу возьмите что-нибудь себе покушать вкусненькое. И приятного просмотра всем желаю. Так, мы ну получается новогодняя еще обстановка осталась. Ничего себе. Вроде бы Новый год уже исчез. Блин, за мной следит еще. Это что, я, скрытая камера еще Так, что с тобой делать надо? Покормить малыша. Покормить малыша. Так, ща покормим тебя, да. На, жри! Все, я, я пошел все, ты сам справляйся, справишься. Так, что это, ага. Да блин, он что там не жрет? Ты ч не жрешь, вон иди пожри, что там в чем проблема? Бутылку в холодильнике. Блин, какой не самостоятельный вообще? На, жри. Ч ты? Ага. И блин, я посрался. Ну красавчик, блин. Так, ага, пелена, чап, пелена. Ты где ногу что поцарапал, вон там ластер стоит? Так, стой, не падай, не падай. Че он радуется вообще? Радуется, что я буду подгузники менять? Ну, он... очень. Ты куда делся? Ты я и понял. Ты чё, охренел Куда ты шел? Я сказал, будем подгузники менять, а не будем прятки играть от меня. Эээ, это в смысле? Снимите подгузник. Да я понял, он, он не хочет его менять. Эээ. Душа запертая в младенце восстановилась. Да, не она уже не восстановится. Он у меня отбег, убегает от меня. Все, это уже плохо. Так, спать уложить? Да, он не ляжет спать. Ну что ты угораешь, что ли? Он сейчас пойдет и исчезнет куда-то, да? я будет меня кошмарить еще. Я и так ночью снимаю. Все, иди, лови. ложись спать, я сказал. Не надо на меня так смотреть. Спать, я сказал. Да, блин, какой... Какой запертой. Да нифига она не освободилась. Посмотрите на его глаза. Да он вообще не человек, блин. Он монстр. Его вообще надо <с Oakheart> экстремиаров вызывать. при мне страшно уже. Я не хочу. Все, я ухожу. Выключите свет. Да и нельзя выключать свет. Где здесь? Да я знаю, сейчас какая-то хрень произойдет. Посмотрите телевизор. Вот отвечаю, сейчас он ис исчезнет. Смотрите. Я сейчас уйду вот сюда. Еще он уже станет наверное, да? А нельзя? Да он сейчас какую-то хрень там натворит мне. Блин, сапер все. Ч заперли все от меня? Сейчас какая-то хрень произойдет, я, я вам уверяю. Ничего хорошего не произойдет. Потом игрушка появилась. Сейчас задремаю, все, сейчас он начнет... Орать, ну это начало, да. А, душа вот запертая. Да нифига он не веган не освободилась. Эта душа орёт и на меня. И хрен, Какого хрена он открыл дверь? Ты ч ⁇ да ну куда ты делся, дебилка? Ну, куда ты пошел? Куда? Чё ты? Вообще, что ты творишь вообще? Как ты тут оказался? Он телепортируется. У тебя что, эти... Ока Индермена есть, да? Или Перлы? Перлы? А Перлы Дай мне, пожалуйста. Ты телепортируешься, я знаю тебя. Или ты с Я не понял, ты кто такой вообще? Ч ты на меня смотришь, то Блин, он в стене уже наполовину. Блин, мне его тот взгляд, конечно, не нравится, но... Отдыхайте. Да я с ним не отдохну никогда. Можно открыть дверь? Нет. Ладно. Не понял. Ты чё там охренел, что ли? Кто двери открывает, а? Кто открывает двери? Какой покачать-то? пошел нафиг. Он двери открывает и свет включает, да? Я выключил вроде бы. Он двери открывает мне. Он сейчас станет. Блин, что-то мне уже страшно становится. Нафиг я нянькой нанимался. Да пускай он сам тут делает, что хочет с этими. Пускай на нем, родители за ним ухаживают. Увольняются с работы. Я не хочу сидеть. Я боюсь уже. Он, он же, же двери открывает сам. Вторая ночь. Малыш смеется, Смотри, правда забавно. Я прошу, не надо это мне уже страшно становится вторая ночь еще страшнее стало бутылку ключик ключик стоп а зачем ключик от чего это не знаю а типа для родительскую можно открыть а ну-ка давай я не буду его кормить пошел нафиг это же от этого ключик нет так я не понял от чего что это запись а ключик исчез? Или у меня ключик есть? А, так это от этого двери была, что ли? А, ну ладно. Вообще жестко. Ну ладно. Так, давайте покормим малыша. Не понял. Кто это, нафиг? Малыш, давай. Да ты чё делаешь тут? Я тебя ещё не брал. Давай, малыш, давай успокоимся. Ну что ты делаешь, реально? Ну зачем так делать, а? Бутылочку давим. Опять обосрался. Молодец. Малыш, хватит, малыш. Реально, задолбал. Ты уже сколько можно уже. Давай ты не будешь уходить. Я сказал нет, ты будешь вместе со мной. Я сейчас отвернусь, он исчезнет, да? Хоп, хоп, хоп, исчез. Хоп. Ага. Мало, ты что натворил? Ты что делаешь? У него глаза были дьявольские, вы видели? Ну все, это хана, это предел, все. Малыш, ты что творишь вообще? Куда он трусы бросил, я не понял. Что, наверх бросил? Поймайте подгузник. Так, где он? Ты что делаешь, малыш? Что ты творишь? Где он? Я тебя сейчас испеку. А где, кстати, трусы? В смысле? Куда они улетели? Ты где их? Ты найди их. Сам ичи. Куда он их дел? В смысле? Я не увидел. Ну чё, их куда бросил? Они типа улетели. Да, я видел. Две души освободить надо. Блин, а где? Так, а <музыка> ещё? <одна. музыка> да нифига она не освободилась. Блин, где ты их спрятал? Я не понял. Ты чё делаешь, малыш? Он что серьезно что ли? Талисмане выходит за детьми. О, талисман мне пригодится, я уверен. Уже тут такая жесть начнется. Душа запертая в младенце. Да она... Да есть там душа, кстати, наверное. Душа запертая в младенце. Да, это точно. Ладно уложите малыша спать да нет это все это хана ты чё творишь малыш ты чё ты спать не будешь да, я понял так нет посмотрите на его глаза вообще он спать не собирается вообще он только начин... проснулся куда ему спать выключите свет там да сейчас творит начали творить фигню всякую начнет ну, это невозможно. Мне вообще хочется уволиться отсюда. Я, я отвечаю вам. Все, мне надоело. Отдыхайте. Да, и сейчас маленький такой. Да сейчас трэш начнется сто процентов. Я талисман возьму на всякий случай, нет? Талисман надо, быстро. Snow. Вот I дико. Нужно... Ага, ясно. Юльский снег, но ну, это нормально. Надо св... свечку взять с собой двери открываться будут нет так окей вот сейчас точно в первые дни в первом дне там еще было все хорошо а на втором я думаю что уже ничего хорошего не будет уже начнется капец спокойной ночи Тлатки. я покажу это вы... тебе свои сыны вот это мне уже не нравится мне, да, в принципе до этого не нравилось но это уже перебор это край просто край всего. А ч сразу телевизор смотреть? Ну, а, конечно. Нет! Да ну что задолбал-то орань? Ну сколько можно? Его тут нету, да? Чё ты что-то ты орёшь? Ну что ты орёшь, а? Тебе что не спится? Иди спи. Найдите что это поесть. Так, двери не открываются. Чё это? Фитми! Uh, нет, не надо. Малыш, успокойся. Я ничего я плохого <свят> не сделал. Не понял. Это как так-то? А почему так все происходит? Ты, малыш, охренел совсем. ⁇ -мо ⁇ Малыш! Что ты творишь? Что ты натворил с комнатой, малыш? Это не инопланетянин, я знал, что это не мал, не человек. Чудовище. Я чудовище после всех, после всего это еще. Да ты вообще у, угораешь на мной что ли? Какое я чудовище? Я вообще-то за тобой слежу, нет? Да подгузник то сейчас исчезнет, твой. <связать> ох ни хрена себе, что происходит? Ч ⁇ творится, малыш, успокойся. ⁇ -мо ⁇ Да в него э, вселился демон, в смысле... Э, талисман не поможет. Э, талисман... Я сейчас по голове ему это талисманом бахну и все. Талисманом тебя э, всех богов, э, хорошего изъять, э, э, демона. Нет, а пошел ты нафиг, я мусорку его выкидываю. Он мне задолбал. Серьезно. Иди отсюда нафиг. Я, я манал таких э -э -э детей. Я его запекаю. И все, иди пирог есть. Я сказал нет. Все, живи там. Дальше. Ух ты, ни хрена себе. Ты что делаешь? Блин, что происходит? Ага. Да что творится, малыш? Не надо. Я не пойду. Успокойте малыша. Да пошел он нафиг! Где мой талисман? Я не пойду туда, пацаны! Вы чё, угораете? Он меня, меня сожрет. Я сейчас сам и... Не, я не хочу туда идти, реально. Блин, ну чё там... Сейчас будет что то я уверяю. Блин, демо Масленников отдыхает. Чё происходит? Демон... Демоны! Вселились с него еще сразу. Mach <puedesushing> а -а -а, что произошло? Доброй ночи. Нет, эта ночь, моя точно добрая не будет. Я, наверное, спать не буду. Побег доступен. Иди за белым кроликом, и убеги от ребенка. Блин, ну мы это сейчас, сейчас давайте посмотрим. Да нет, я у меня смех хватит, наверное. Блин, что происходит? А чё сейчас будет всё заново? Ночь один. А можно убежать от него? Я ухожу. <плес> <плес> Все, я уезжаю. Я уезжаю, малыш, ты задолбал меня. Реально. Такие, блин, хорроры я и не играл ещё даже. Все, мы уезжаем от малыша. Все, малыш, до свидания. Мы пообщались с ним, он что-то взбесился, я уехал. Безуния пикма. Бедняга, бедный белый кролик, я знаю, что ты ищешь, но ты этого не найдешь, это мо ⁇ Врач. Пикман. Что-то сейчас будет еще интересное. Ну, сейчас я могу это... Сейчас не играть. А что делать? ⁇ -мо ⁇ Крушение! Лифт покрушился, все, канал взорвался да надо прыгнуть было я, я думаю сейчас какой-то опять трэш начнется блин что творится кролик ты сюда опять ты отдай ключ блин ну пожалуйста отдай ключ ну, мелкий, ну, ну, ты задолбал, серьезно. Куда? Сюда. Да сколько ты будешь меня кошмарить еще? Ну, стой. Куда? Да, То есть ты еще будет, ты... он играет за мной, ну, серьезно, ну, что за бред? Отдай а ключ, пожалуйста. Ну, что, угораешь? Где ключ? Да, отдай ключ, я сказал. Исследуйте квартиру. музыкальная чушь. А ну вот допустим музыкальная чушь подойдет. Не пианино. Так а что это? Пластинку мыть найти какую-то. Да ты задолбал, а тебя искать не буду. Все, задолбал. Так, пластинка. О, может быть она подойдет сюда. Чё? Ты, ты, ты, мужик, давай по. Давай, будем танцевать. так да, стой, ну куда ты делся? Ну, ты задрал уже. Арбуз, хочешь поесть? А дынь? Почему это дынь? Это арбуз? Где где ты? Давай арбуз поедим, нормально все же будет. Ты куда делся опять? Давай арбуз, на арбуз. Только какой ты плохой и мелкий. Ну ты, давай арбуз поедим. Ну ч ж ты творишь, а? Он не хочет арбуз есть. Ноты. А да, там же да, вторая нота. Это не пианино. Это на нафиг. Да хватит уже! Так да, где ты? Ты меня уже реально задолбал. Я уже надоел. Это выброси. Это поинтереснее будет. О, нормас пойдет, будем танцевать. Кружка. Да на тебя в кружка, и блин, задолбал уже. На. Там вылазь, -то, ну это ну реально вылазь, пожалуйста. Дай ключик. Нет. Ключик, да, я сказал. Так, ладно. А что тут еще можно взять? Блин, какой бардак я. Ради... Я понимаю, почему у них ребенок такой. Потому что он... они сами блин бордачат просто по полной. Ладно, все хватит. <плых> да хватит, все хватит. О, еще одна пластинка. А ну-ка давай. Там нота еще одна осталась и пластинка тоже одна. О, нормально, нормально. На гитаре. Давай на гитаре поиграем. -мо! нас ну и пошел нафиг. Давай сыграем сейчас на пианино какую то дьявольного... малыша И чё Типа он успокоился? Давай ключик не Нормально, пока он... Аффхашин, можно ключик взять. Ну как так-то? Да блин, открыть дверь в лист. Переключатель. Стоп, какой переключатель? Это так и так, где переключатель, где переключатель, ты знаешь, нет? Блин, а вот что делать? А, вот переключатель. ты есть, есть а как? Ты чё кружку бросил меня, ты офигел? Так, а чё нам это туннель дает вообще? чем он дрожит, что то там что-то страшное будет. там <свист> нифига себе чё это запись это о это так раз для проигрывателя нормас это то что нам надо вообще Ух <свист> ты блин ты чё делаешь блин это реально хоррор игра оказывается тен. Открыть дверь ключом. А, я взял? Я молодец. Огурец я. Ну, открывай, открывай. В смысле? Я же взял ключ. Открыть дверь ключом. А где ключ? Отдай! Заводи шарманку. Эээ, все, ключ у меня, ты проиграл, малыш Все, он сдался, он руки поднял, но это ничего не, да, не, не дает ну, Все, е, сбегаем, ура Е, тун, тун, тун, тун, сбегаем А, малой все-таки решил обыграть нас, да? Малой обыграл нас, ну как так-то, как всегда Малой э, умнее оказался, чем я да нифига себе, сколько ему лет? Ему точно не 5 лет. Черт, света нет. А, Чушь ж делать надо? Ух ты, блин. Взять предохранитель, обязательно. Открыть. Опа. Взять предохранитель розовый. Опа, на, вот так вот, хопа. Все, нормально. Е! Ты, ты отдал мне быстро его, я сказал. Ты ч ⁇ его взорвал? Ты ч ⁇ охренел? Собака. Сейчас предохранители кончат. Ты чё <связывая> делаешь? Да ты угораешь. Ну ты, ну ты, ну блин, вообще сволочь. Ну дай, ну, блин. Ты чё закрыл его, офигел? Блин, меня он бесит, серьезно. Я закрыл. Так, ты сколько будет это продолжаться? Ты чё? Отдал. Ты охренел, ты понял, кто ты? Ты охреневший. Я тебя сейчас выброшу куда-то. Ч, ты задолбал мне А пароль? А пароль какой? Ты не знаешь? Ты знаешь пароль? Я нет. Блин, ты еще пароль за поставил? Ну ты офигел совсем. Эээ, на тебя головой. Какой пароль? Ну пар пароль ответил быстро, я сказал. Какой пароль? Ээ, 43. 43, допустим, это начало. чем 43, это пойдет? 43 пускай значит для начала будет 43 а потом надо еще продолжение где-то искать быстро сказал где где где продолжение я тебя сейчас туда кину реально а 17 все нормально 17 так все открываю все ты отправляешься нафиг до свидания до свидания до свидос электричество почти теперь лифт работает а я могу с ты чё делаешь все я смываюсь окей я могу мне я нет я спрыгиваю ты чё делаешь Блях. где где экзорцисты я не понял чего творится малого надо реально батюшку вызывать я тебе отвечаю на тебе предохранитель, ты же его хотел. Все, я сдаюсь. Ну, что ты творишь? Ну, сволочь. Ну, бляха. Книжка тебя грел бы без библии но реально так нельзя. Здорово. Здорово, как дела у твои. Я уезжаю. Так не получится, наверное, Ну, опять он. О, чего творится? Я уезжаю, все, я, я ухожу. Лиф. Ах, кто это? Бежим! Спок ночи, спок. Блин, что происходит? Демоны? Да это офигеть игра какая жесткая. Уйдите в лифт. Подождите лифт, уцелейте. А, а как? А, можно уцелеть? А нельзя уцелеть. Окей, я ухожу. Ах, с... Я прохожу дальше. Бежим, бежим. Новый no скейп. Ага, сейчас, конечно. Охренел. А, бери ключ. А, что это такое? Какой хрен? К... С Сно... нож... Уходим. Да я ушел! Так какой там ключ был? такой круглый, да? Блин, я видел какой там ключ. Все, я побегу, я побеждаю. Вот этот. А еще вот этот ни хрена себе два ключа. Бежим. И что делать нормально все уходим да ты еще это да пошел на нафиг на все очень сложно но это не сложная игра такая знаете специфическая очень но там очень много Хоррорных моментов вот особенно с темы э, дьяволом ну малыш меня не особо пугал ну так были моменты конечно но я кстати не собирал эту одну штучку Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите э, больше подобных игр, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.